привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции так я уже около пяти лет начинаю свои видео которые выпускаю на своем youtube канале вы спрашиваете кто я почему я этим занялся зачем в этом видео я расскажу о себе родился в санкт-петербурге давно мне 46 лет я Родился в Смоленском районе. Мама у меня уроженка Ленинграда, коренная, а папа у меня иностранец. И вот мы переехали через пару лет, переехали в Багдад, где я и прожил 8 лет. Отучился в начальной школе в двух классах. Там, кстати, табельная система, и я был по тем временам отличником. У меня были все десятки. Так вот, закончил я там два класса, один экстерном, и в силу ситуации тогда в мире, была война между Ираком и Ираном, очень затяжная, я оттуда уехал вместе со своими родителями в Ленинград, потом в Питер его переименовали, отучился там, закончил, пошел в университет, закончил университет строительный, и так получилось, что я уехал в Украину скажем так двух словах из-за большой любви у меня много что связано в жизни именно из-за этих чувств любовных но об этом чуть позже и вот переехал я в Украину отучился там еще в одном институте я занимался всегда шоу бизнес мне очень нравилось и я закончил еще один институт он называется просвет училище в ранге института вот. и занимаясь шоу-бизнесом, работая на радио, я занимался всегда инвестициями в недвижимость, в землю в основном. Не буду вдаваться в подробности, но на определенном этапе я даже был, как в короткое время, на государственной службе, возглавлял земельный кадастр и привлек очень крупного инвестора в тот район, в котором я работал. Затем получилось так, что в одночасье я лишился и своей Любимый и друга, да, любовный треугольник. И я без каких-то там надрывов, там просто решил, что надо сменить обстановку после этой ситуации. И поехал на год отдохнуть в Турцию. Приехал я в Турцию, но начал отдыхать, мне очень понравилось. И тут ко мне мои партнеры из Украины начали обращаться с вопросами по поводу инвестиций, покупать недвижимость на этапе застройки и потом были у них свои э, схемы на сей счет я успешно помог им это сделать и получилось так что я начал знакомство уже водить с крупными риэлторскими компаниями серьезными застройщиками получилось так что я некоторым из них сделал определенные услуги э, связанные с рекламой и так далее вот, посоветовал своих э, друзей которые занимаются сайтами и так далее возникли личные отношения кто-то за меня поручился перед ними кто-то наоборот перед ними передо мной поручился за них короче говоря в Турции обязательно нужно чтобы были отношения еще чем-то скреплены кроме как договором потому что тут зачастую если вдруг впадать какие-нибудь судебные тяжбы выигрышная сторона только одна это адвокаты Потому что ни одна, ни другая страна не выиграет из-за долгих всяких процессов. Чего я крайне не хотел, чтобы было с моими друзьями и партнерами. Поэтому я очень тщательно выбирал, с кем работать. И вот получилось так, что я решил здесь оставаться. Сначала в Анталии, а потом так получилось, что переехал в Воланию. Потому что очень много моих друзей, клиентов стали смотреть именно в это направление. Здесь больше предложений в Алании, чуть ниже цены. И вот, собственно, здесь я сейчас и живу. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что собираю урожай своего пассивного дохода в Украине. Естественно, когда мне попадаются дополнительные заработки, я это делаю, но, что касается именно строительной темы, она мне очень интересна сама по себе, потому что в Турции интересно строить, интересные проекты, очень шикарная э, здесь природа, и как она вся вписывается в ландшафтный дизайн, мне это тоже очень нравится. Ну, конечно, это хорошие деньги, вот, и э, те, кто вместе со мной зарабатывают, это знают не на слишком Ко мне стали обращаться люди для того, чтобы я помог проконсультировать, кому обратиться по тому или иному вопросу. Я это с удовольствием делаю. Есть уже и серьезные такие проекты, в которых я участвовал, в частности, в покупке отеля. Это отдельная тема. Вот тут мы уже сговариваем отдельные условия. Часто спрашивают, а на каких условиях. Вот здесь все очень индивидуально. Все, что касается других моментов, я с клиентов денег не беру, вот, которые обращаются за покупкой, я советую. Ну а если там что-то получается, то с удовольствием принимаю какие-то вознаграждения, которые пускаю, кстати, на развитие канала. Вот. Ну а что касается партнеров с другой стороны, то естественно они заинтересованы, чтобы я предлагал э, им покупателей. И тут тоже есть свой интерес. Они мне дают дополнительные скидки, когда обращаются ко мне мои э, партнеры. Вот, я ими пользуюсь и собственно говоря вот таким образом и монетизирую свои услуги. Все прозрачно, по-честному говорю, все как есть. Ну, а там сами решайте. В любом случае, те, кто ко мне обращаются они не получают какие дополнительные накрутки там, э, в виде каких-то комиссионных. Я считаю, что это честно. Ну, вот, все говорю как есть и вам решать как быть даже любом случае обратите ко мне или не ко мне хочу сказать что будьте внимательны потому что в турции огромное количество агентств это очень конкурентный рынок и среди них огромное количество хороших честных добропорядочных специалистов но есть среди них и те люди которые мыслят местечко на один шаг вперед и не понимают что обманув сейчас или не выполнив обещание в какой-то мере они уставят на себе крест потому что э, самое главное в этом деле это честное имя я знаю с кем можно сотрудничать и чё, честное имя э, может гарантировать то что взятые мною обязательства перед моими моим пар... через 600 метров да. на перекрестке не помогать сделать нужное дело я имею ввиду контент на моем youtube канале потому что я глубоко убежден, что тот опыт, который у меня накопился за пять лет, будет очень полезен тем, кто хочет уберечься от проблем, которые, в которые могут попасть, сэкономить деньги, рационально их использовать и время, и средства, и деньги, и все остальное. Поэтому помогайте тем, кто пишет ко мне, мне в комментариях, помогайте мне снимать контент, ну а я с благодарностью вот, принимаю помощь всех моих друзей которые помогают сделать контент лучше Ну а по поводу всего остального думаю теперь вы лучше понимаете и знаете кто я такой назар давыдов человек который вам нужен дин дон дыма саляма ну и наконец просто чао